Привет! В этом видео расскажу о навыках и способностях главного героя аниме и манги Человека-бензопилы, а именно о Дэнджи. Приятного просмотра! Умственная способность. Отличим от многих персонажей, Денджи, грубо говоря, тупой. Его цели предсказуемы, но зато он безумен по-своему, это гонят ступор врагов, если встречают его впервые. Было так до тех пор, пока его не начал учить Кишиби. После тренировок его IQ во время битв стал выше. Пожалуй, этот раздел не будем много разбирать. Честно, не знаю, что сюда можно добавить. Переходим на следующее. Внешность. Дэн же и тощий блондин, как бедный студент и на вид не знаю, некрасив и неуродлив. У него желтовато карие глаза с мешками под ними и острые зубы. Знаете, местами он похож на величайшего учителя по психогеназу Рейгену. Демоническая сила. Денджи, заключив контракт с Почитой, стал полудемоном, или же, как говорят, гибридом. Что делает его особенно? Полудемоны, как правило, сильнее демонов и изверков, хотя это еще зависит от того, насколько боятся их люди. В форме человека он уязвим, однако с помощью крови он может легко восстановиться. Если ему не хватает крови, то Денджи не может перевоплотиться в гибридную форму. Стоит отметить, что если ему отсекут голову, то ничего страшного. Немного крови и Денджи поправится. Потянув шнур из груди, он трансформируется в свою гибридную форму. Голова становится бензопилой, руки тоже делаются бензопилой. Но он смог трансформироваться в полную демоническую форму, где от человеческого мало чего остается. Однако силы увеличиваются во много раз повышенные физические параметры. В своей демонической форме он настолько силен, что попутно убивая гибридов, он на своем пути разрушает целые здания. Тогда, конечно, управление взял почита. По прочности, конечно, до того, как люди перестали его бояться, был крайне высок. Никто из гибридов не смогли сильно его ранить, а также невидимая сила Макимы не разрушала его тела, а просто отталкивала ввысь. Отправили демона бензопилу в ад, а последний побил всех демонов, которые на него напали. Известно, что Почита в свое время любил пилить воду демонов. Даже улетев в космос, он вынул и кинул свое сердце, затем восстановился и вернулся на поле боя. Бензопилы Бензопилы, естественно, самое лучшее, что есть в арсенале Денджи. С помощью них, а их между прочим, три, на руках и голове, он может резать все на своем пути. И кстати, по прихоти Дэнджи резаки бензопил могут появиться и на ногах. Бензопилы настолько острые, что человек бензопила разным разрезал нескольких гибридов на расслабоне. Последнее, что слышит гемона перед смертью звук бензопилы. Дэнджи может использовать свои цепи из бензопилы. С помощью цепей он запутывает ими врагов и притягивать их к себе, затем режет пополам. Стирание. Демон Бензопилы был наделен некой силой, способной стереть страхи людей, сев определенного демона. Он может сесть, например, демона войны, и люди забудут о войнах. Об этом рассказала Макима, и она единственная, кто помнит, кого стер из истории Почита. Данную способность приобрел Денжи, как-никак он наполовину демон Бензопилы. Пожалуй на этом все. Спасибо за просмотр. Прошу прощения, если что-то не учел и не упомянул. Видео получилось очень кратким. Можете смело поставить дизлайк, я буду рад. Это лучше, чем ничего. Еще лучше будет, если вы оставите комментарий. Всем до скорой встречи.